Мы в Дагестане. Задерживаться в Махачкале более двух дней мы не планировали. Будущее знакомство с красотой Кавказки гор обещая сделать это знакомство очень приятным. И наши ожидания не были обмануты. Мы бродили по селам, хуторам и их окрестностям. Каждый день приносил приятное знакомство с жителями этих селений. И мы бродили и бродили по уютным улицам с облицованными характерной смесью речной гальки и горной породы домами и заборами. Вот и в этот раз, уже второй час, нас не отпускало село Хиндах. Местные жители были приветливы и с удовольствием общались с нами, рассказывая истории своего села. Все разговоры сводились к какому-то покинутому жителям месту, и мы направились в указанном направлении. Село образовалось как крепость в начале 18 века на небольшом пятачке земли, неприступном с трех сторон. Курицы, которые тут ходят, вот в эти ячейки откладывают яйца. Сейчас там уже ничего нет. Собрали. А свеже бы яиц поджарить. Лака лежат на верхушках, и они теперь в дымке и в тумане.